Ребята, привет! С вами снова Димас Канал Кукс Бразер Хукс Сегодня мы решили наконец-то И погода нам позволила снять видео Ну, достаточно позволяет Ветер, конечно, сильный, но Я надеюсь, что все будет хорошо и все у нас получится Сегодня мы будем готовить плов вот, плов, э, в принципе, традиционный и нетрадиционный в данный момент, потому что будет чуть комбо. Будем готовить из э, двух видов мяса. Это курица. А мы берем целого цыпленка, заднюю часть. Это свиная корейка с костью. Естественный лук, морковь, не самаркандская, не узбекская, обычная российская рязанская морковка, а, также будем использовать чеснок а, и, и э, острый перец чили, а, масло и будет использоваться рис. А, хотели использовать рис барьяни, пакистанский. Ветер вообще ужасный, все сносит. Вот, но будем использовать, э, ну тоже не пакистанский, индийский рис не традиционный для плова вот а басмати но он как по своим свойствам он идеален для плова он его сложно переварить и превратить плов в кашу он идеальный просто для этого как бы любые справятся с этим рисом готовя плов так что приступаем к нарезке смотрим дальше наше видео Режем крупно, кость мы чуть-чуть предварительно э, разрубили, не до конца, вот, чтобы не снимать это на камеру, эти мучения. Вот, свинина готова, курица попроще. На три части смело рубим. Все, выкладываем. Мясо, в принципе, готово. Приступаем к нарезке моркови. Режем крупно. Не забываем, что морковь круглая. Вот такая вот пан панк-нарезка. Всегда шутили раньше. Работая с стажерами, чтобы не грустно было. Можно так это делать, резать ведрами морковь или лук. На пассировку Вот, и нарезаем лук репчатый полукольцами. Можно крупнее. с луком мы тоже покончили вот нарезали лук морковь наше мясо перец тут уже весь с ума сошел чеснок мы положим целиком может быть какие-то головки раздавим добавляем воду ну, обычно промываем по русской традиции можно промыть три раза это как бы еще бабушка моя так делала, видимо, наверное, как читала какие-то молитвы, я этим не занимаюсь, вот. но, наверное, так надо. Ну все, вот, вода немножко замутнела, мы воду сливаем. Все пытается снять мои синие руки. который уже не чувствует ни одну ресинку. Вообще я не понимаю даже, что они делают. Рис это или что? Или овсянка уже какая-то. Но при этом они делают свое дело. Рис прекрасен. Смотрите, обратите внимание, он интересного цвета, не как басмати, такой сахарный ресниковый сахар вот, ну все сильно промывать не надо три раза достаточно кто желает может молитву там прочитать вот все рис промыли чуть влаги осталось он ее сейчас впитает и немножко набухнет его будет проще разваривать 5-10 минут мы скинем на это время вот так что все готово у нас переходим к мангалу у нас как раз дрова превратились в угли ну что ребята всем еще раз привет мы вот наконец-то добрались до нашего казана уже поставили его на огонь. Огонь достаточно сильный, пятерочка, он раскаляется. Ветер дует мне в лицо. Но я не отчаиваюсь. Вот. Как бы если моя мимика будет вам неприятна. обсори, Вот. Но держусь как могу. Вот. Все, мангал. У... О. Казан у нас нагревается. Добавляем масло. Как все профессионалы. Смотрите, даже ведь раздувает масло, вообще просто. Ну где-то 300-200-250 миллилитров. Вот. у нас прогрелся, а, берем мясо. В первую очередь обжариваем свинину. Выкладываем ее по всем краям, в середину. Напоминаю, что у нас сегодня комбо. комбо -плод. Это свинина курица. Как бы Мы экспериментируем всегда. Нам эксперименты не чужды. А вкуса это не мешает, только дополняет. Дает свой необыкновенный и непредзадменный аромат и вкус. Ну вот, свинина у нас немножко колернулась. И мы добавляем курицу. Если вы немного не добавили масло, можно легко это исправить. И обязательно при этой обжарке стоить за огнем. Чтобы он у вас был на максимуме. У нас он где-то сейчас в четверочки. Но это неплохо. Вот, ну мы курицу обжарили. У нас тоже она колернулась, дала золотистый цвет. Прошло не больше 10 минут. Все шкварщит. Напомню, что в этом случае лучше обжаривать на сильном огне обязательно. Чтобы курица была не и любое, любое мясо, не было вареное, а было обжаренное. Главное. В этом случае дать колер, очень хороший колер, чтобы мясо было э, держало форму и не распадалось. Это ну, важно очень в этом моменте. И добавляем лук. минуту и лук у нас колируется мы перемешали разочек 3-4 раза помешаем и уже можно добавлять морковь наш смотрите как идеально и все уже Курица уже почти готова, даже можно сказать готова. Добавим нашу морковку. Я пришел, немножко дошел. Вот Добавляем морковь. Морковь высыпали и даем немножко ей потомиться сверху. Ничего не мешаем, разровняли. Можно вот руками, можно поломничком. Минуту ждем и уже перемешиваем и вот минута прошла Мы аккуратно перемешиваем и уже сейчас будем добавлять соль, специи и немножко воды. Ну, прошло буквально 2 минуты, морковка у нас чуть-чуть колернулась, стало мягче. Вот, и добавляем специи. Не знаю, можно добавить воду, потом добавить э, специи, посолить, поперчить. Э, как по мне, э, я считаю, лучше добавить все специи, посолить и уже потом добавить воду, она закипит. У нас это будет все э, томиться, и уже если соли не хватает, мы еще добавим, потому что ну, на мой взгляд так это интереснее, как бы двойной процесс, и ты участвуешь в этом постоянно. Добавляем специи, э, добавляем зира или кумин, ну как бы всем известно, это главный ингредиент плова так что не стесняемся. А, можно немножко помять можно кинуть, просто так оно дойдет вот. я предпочитаю немножко ее в руках размять чуть-чуть ну, добавляем где-то зерой плов не, не испортишь у нас 115 грамм ну 5 грамм точно мы добавляем сразу Затем перец горошком, ну, кто как любит, 20 штучек. Вот, можно добавить душистый перец, 5-7 штучек. Вот, и добавляем соль. Можно вкусную соль, можно обычную соль. Нам надо сделать, чтобы это было все соленое. Потому что в дальнейшем мы будем не будем солить. Так что 3-4 столовые ложки. Мы добавляем уверенно. Вот, Также можно добавить немножко кориандра. Он тоже придаст свой вкус. Добавляем обязательно барбарис барбариса никуда и добавляем обязательно куркума В завершающий момент это э, молотый перец ну так достаточно столовую ложку и все перемешиваем как я говорил ранее мы сейчас добавим воды когда у нас закипит, мы попробуем это на соль, на специи. Если нам что-то не хватает, мы, естественно, добавим еще. Добавляем воду. Ну, как всегда, у нас вода с речки, с колодца. Вот, добавляем, чтобы у нас... Все ингредиенты были в воде погрузились в нее. Э -э наш же враг закипел буквально прокипел минуту пробуем на соль как обещали Соли мало, специи достаточно, но добавим еще зиры, потом. соли точно мало, 4 столовые ложки, смело еще добавляем. вот сейчас отличный концентрат, я думаю отлично, надеюсь не слишком соленый. Так как рис заберет все, все вкусовые наши элементы, особенно соль, зиру, в себя. А Из-за этого мы делаем такой концентрированный бульон. Смотрите, курица у нас, свинина, все мясо у нас забирает цвет, специи, куркумы. Настало время у нас добавлять рис. Рис у нас всю влагу забрал. резать не будем чтобы не был такой острый плов вот убавляем огонь на минимум ну, все же можно добавить немножко воды Да и накрываем крышки и в таких условиях э, плов будет у нас настомиться минут 15 возможно больше даже 20 хотя это рис басмати он быстро доходит возможно включимся еще раньше так что ждем наш великолепный плов всем еще раз привет уже смеркается погода распогодилась не хочется вообще <с> ничего делать, готовить вот прошло обещанные 20 минут может быть больше для нас это целая вечность а для вас какие-то мгновения ну как бы ничего страшного так смотрим наш плов отлично отлично отлично он дошел на минимуме вообще мы ничего не трогали смотрим воду воды нету как и у нас в регионе дождей уже год. Смотрите, он прекрасен. Рис разваривается. Рисинка к рисинке. Плов хорош. Мы сейчас сделаем горку. И оставим его еще дойти минут пять, может быть 7. Ну, как бы он сейчас доходить будет у нас всегда Пока он в казане Пока он теплый Ну а так все идеально Массовку мы еще не дождемся Так как сегодня очень Прохладный вечер вот, Так что накрываем крышкой Ждем еще 5-7 минут И Уже будем подходить к столу, пробовать и радоваться тому, что у нас получилось. Великолепный плов. Увидимся буквально через 7 минут. Ну что, ребята, вот, наконец-то, дождались нашего а, плова. А, было непросто, но, в первую очередь, долго. Вот уже вечер вот но прекрасный плов у нас получился пока он томился мы приготовили узбекский салат специальный для плова они его готовят для того чтобы придать более сочность как бы сказать Потому что иногда плов получается суховатый. Плов у нас отлично подошел, он просто великолепный. Все, зернышко к зернышку, все разваливается. Смотрите, идеально, у нас прекрасный плов, так что пробуем. Я не буду пробовать как восточные люди это пробуют руками. Как бы мы находимся в России. М -м -м. Не сказать ничего, это просто. Это просто божественный. Я вам столько специй, что я от одного вкуса согреваюсь. Идеальный рис. В вас хороший рис. И пробуем наш салат должен быть остренький М -м -м. Прекрасный салат Он реально сочный и дополняет наш рис Но мы сделали его достаточно сочным Много масла Вот Так что Погода нам все не позволила Дала возможность Приготовить Наш плов вот так что не стесняйтесь пробуйте э -э, пока есть возможность у нас скоро праздники майские может быть тот сейчас отдыхает даже. Э -э, главное пробовать э -э, если не пробовать ничего не получится так что если у вас накопились какие-то идеи если вы нам хотите что-то какие-то вещи придумать интересные пишите обязательно в комментариях мы попробуем это сотворить ваше чудо вот а пока мы сотворили вот прекрасный самаркандский плов без всяких добавок чисто на наших ингредиентах вот так что еще раз вам приятного аппетита, спасибо за просмотр, спасибо, что вы смотрите нас, ставите лайки, не забывайте об этом. Нам очень нужна ваша поддержка, так как мы и начинающие блогеры. Вот. С вами был Димас, оператор Антон и прекрасная рязанская погода. Увидимся в новом видео.